мля альхамдуллиляхиробби алямин вас саят у салямуаля ашрафилянби и уальмурсаллина алянабиина мухаммад сасалляллаху лейхи вааля алихи у асхабиги джмаин ассалляму алейку мурахматуллахи бараяттух на этом уроке мы с вами пройдем новую суру сура называется В переводе означает изобилие у слова альки устар очень много переводов один из них это река река в раю другое значение это Обильное благо. Ауузу биллэхи. Мин ас-шайтанир-раджим. Бисмиллэхи Рахмани Рахим. Инна аутайна кал каусар. Аллах субханаху ата'аля говорит своему посланнику Мухаммаду саллаллаху алейхи вассаляма Инна поистине мы аутайна ка даровали тебе это тебе, а тайнака, аль-каусар. Поистине мы даровали тебе аль-каусар. Аллах Сухану обращается к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи васлама, по мы даровали тебе аль-каусар, поистине мы, Аллах Субхану Таллях говорит, даровали тебе, Мухаммад, аль-Каусар. Ля иллаха Инна. Просто инна. Когда не тянется. Не как в ваяте. В ваяте ведь сказано инна. Поистине мы там. Именно вот здесь инна. Это поистине. Нахну. Нахну это мы. Нахну это мы. Если инна и нахну вместе соединить, получится либо иннана. на, Может быть так поистине мы а можно сказать еще а можно сказать in то есть со стороны грамматики со стороны арабского языка можно сказать in на поистине мы а можно сказать как всевышний аллах subhanahu wa красиво красивым языком арабским сказал инна. поистине мы дальше а тайна глагол есть а то а а то а то это даровать. Даровать на это опять указание на мы. Мы даровали. А тайна и еще там кя тебе. А тайна мы даровали тебе. О Мухаммад, а тайна а тайна поистине мы даровали тебе. И на а тайна кя ал-каусар. Ля иллахейллах. Ля Поистине мы даровали тебе. Аль-Каусар. Что же такое Аль-Каусар? Что же такое Аль-Каусар? Аль-Каусар. Вначале я сказал, что у него много значений. У этого слова очень много значений. И как пришло в хадисах, что Аль-Каусар – это река в раю. Река в раю, которая будет вытекать по двум желобам в водоем. То есть, есть водоем, в судный день, мы этот водоем увидим. И из рая будет река течь и и впадать в этот водоем. Ля Значит, мы эту воду увидим как в судный день, и также мы ее увидим в раю. Река в раю, которая будет вытекать по двум желобам водоем. То есть она будет вытекать из рая и попадать в водоем, водоем тот водоем, который будет дарован посланнику Аллаха саляллаху алейхи Это водоем пророка Мухаммада саляллаху алейхи вассалляма. И это вода, вода, вода и ее белее молока и слаще меда. Что может быть белее молока? Вот посмотрите на молоко. Что может быть белее молока? А что может быть слаще меда? لا إلَهَ Субханалла, субханалла, субханаллах. Что может быть белее молока и слаще меда? Ответ аль Каутар. аль Каутар будет слаще меда! Белее молока! Ля хауля билла. И количество сосудов на берегу этого водоема будет равно количеству звезд на небе. Неисчислимое количество сосудов значит будет там стоять. Неисчислимое количество этих сосудов будет стоять на берегах водоема посланника Аллаха саляллаху алейхи вассалляма и тот, кто сделает глоток из этой реки, тот не испытает жажды никогда, никогда не испытает жажды ля иллях ля Иляха Тот, кто сделает один глоток, дай Аллах, дай Аллах всем, всем мусульманам, всем верующим хотя бы один глоток сделать. Из этого водоема, ля illallah, ля тот не испытает жажды никогда. Длина этого водоема равна его ширине. Месяц пути, месяц пути в длину, месяц пути в ширину. Очень большой водоем. И берега у этого водоема это купола из жемчуга. Здесь-то у нас жемчуг, какой он красивый и прекрасный. Но там этот жемчуг будет полый. Пустой внутри, и берега этой реки это купола из жемчуга, из полого жемчуга. Ля иляхиллах. Ля, иляха иллах, ля иляха иллах". И далее Аллах приказывает своему посланнику совершать два великих действия. Фасалли. Аллах Субханаху таля приказывает. Фасалли. И совершай молитву. Фасалли. Лероббика, только твоему Господу, только одному твоему Господу, ванхар, и закалывай, делай жертвоприношение, нахар, нахар делай. Нахар – это закалывание жертвенных животных. Фасалли лироббика, ванхар, здесь два приказа, молись, выполняй молитвы, только твоему Господу. И также только Ему одному приноси жертвенных животных. И поэтому совершай молитву Твоему Господу и закалывай жертвенное животное. Нахар – это вот именно закалывание. Когда приносят в жертву верблюда, ему не перерезают горло, а именно закалывают. Здесь отличается жертвоприношение. Например, жертвоприношение барашков. Или крупный рогатый скот, быки, коровы. Но верблюдов ну, им не перерезают горло, им делают нахар. Значит, Аллах суханаута приказывает фасалли, лероб бекауан хар, закалывай жертвенные животные. Фа это переводится как и. Фа это и. Дальше глагол соля, солля. солля". Это молился, Юссалли, Салля глагол прошедшего времени, глагол настоящего, и приказной салли. Когда мы кому-то приказываем, мы говорим салли, я валят салли, о мальчик, я бунайя, салли, о мой сынок, молись, совершай молитву! И Аллах Сухану Аталя приказал своему посланнику Фасали и совершай молитву и совершай молитву ЛЯ ИЛЯХА ИЛЛАЛЛАХ салли, САЛЛИ Приказ САЛЛЛИ Далее ЛИ РАБББИКА ЛИ роббика. Это слово состоит из трех ЛИ Это означает кому-то, для кого-то Роб это Господь Кя твоему Значит ЛИ роббика ЛИ Понятно, да? Лироббика это твоему Господу, твоему Господу, о Мухаммад. И Нахара, Янхару, Инхар. Нахара, Нахара, Янхару, Инхар. Здесь это глагол. Нахара закалывать. Закалывать. Как я говорил, верблюдов их закалывают. Им не перерезают горло. А именно специальным острым-острым ножом двухсторонним, где заточены обе стороны, его прокалывают и вот. Именно происходит закалывание. Ля Илляха Илля Ля Илляха Илля Аллах. Инна шани ака. Аллах Усбхану говорит поистине. Инна шани ака. Гуаль Абтару. Гуаль Абтару. Поистине твой ненавистник. Твой ненавистник шани. Это Шани шаниун. Шаниун, который ненавидит тебя. Который умоляет твое достоинство о Мухаммад. Он будет автор. Он останется безвестным. Он останется безвестным. проживет свою жизнь безвестным и останется безвестным. Ля Ля То есть, смотрите, здесь Аллах субхану Наталья говорит: тот, кто будет ругать посланника Аллаха, Салляллаху алейхи салляма Этот человек не преуспеет. И он в этой жизни будет унижен. В этой жизни он будет унижен, этот человек и останется безвестным, безвестным, то есть никакой вести о нем потом не будут, о нем даже вспоминать не будут. Забудут этого человека, в отличие от сахабов. Уже 1450 лет прошло. Сахабов мы вспоминаем. Постоянно дуа делаем за них. Ля гуаль Лаллах. Поистине твой ненавистник, он сам останется безвестным. Он сам останется безвестным. Лахаула у И значит здесь шани он, как мы сказали, шани он это тот, кто ненавидит. Ненавидит. Шани ука, шани ука это твой ненавистник. Твой ненавистник. Шани он и кя здесь. Кя уже твой, твой мы уже запомнили. Шани ука это твой ненавистник. Гла это Аллах говорит, что он, этот ненавистник твой, он абтар, абтар это безвестный, никаких вести о нем уже больше не будет, и никто о нем не будет вспоминать, и все забудут. А если даже и вспомнят, то будут говорить такой-то, такой-то сикой, плохой абтар. Абтар он безвестный. Ляхауля улякувата илля билла. Поистине мы даровали тебе Аль алькаутор и поэтому совершай молитву Твоему Господу и закалывай жертвенное животное Твоему Господу, и поистине Твой ненавистник. Он сам останется безвестным, он сам останется безвестным. илля ауду Раджим, Рахим, инна فصلي لربك وانحر إن شانك هو الأبطر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك